Дальше давайте продолжим в свободном режиме. Все присутствующие могут задавать вопросы всем спикерам, желательно на, тему, на, т... на две темы нашего сегодняшнего обсуждения, но можно и на другие, в принципе. В таком же формате, минута на вопрос, три минуты на ответ. Так, у меня есть вопрос непосредственно к NEX 77 7 Когда вы считаете, будет нужно... После каких-либо событий, действий, э, значит, формирования там общества, я не знаю, по каким приметам вы это хотите ориентироваться, когда нужно будет людей поднимать на политическую борьбу уже непосредственно. Вы знаете, политическая борьба, она идет так или иначе. Просто сейчас люди концентрируются вокруг каких-то либо частных требований, либо каких-то. Э, в общем-то, повесток, ну, таких социал-демократических и так далее. Но когда возникает ситуация, когда возникают, допустим, какие-то стихийные волнения, естественно, мы приходим на место, мы разъясняем позицию марксистскую, да, что у нас капитализм, что бесполезно там менять лица, надо менять общество, надо менять класс, надо организовываться. Это тоже политическая борьба, но мы не можем подстегнуть объективный процесс. То есть пока люди не почувствовали на себе вот всю тяжесть этого кризиса, а кризис будет нарастать, это глобальный кризис, вот тогда борьба пойдет острая. И тогда, конечно, придется активизировать активность, иметь большой организационный резерв, достаточно большое количество лояльных связей, чтобы, ну и силу организации, в первую очередь, марксистских, тех, кто сможет обществу объяснить вот этот момент. Но опять-таки я думаю, что это не одномоментно будет, Потому что была революция 5-го года, которая сломала иллюзии договоренности вот этих вот с властью. То есть попытка договориться привела к открытому антагонизму и в борьбе. И классы, класс и крестьянство, и пролетариат почувствовали себя субъектами. Почувствовали, что им нужно сместить вот этих вот, которые наверху сидят, и поменять на своих. Потом была вторая попытка договориться в 17 году, когда доверили э, Временному правительству, сказали, ну давайте пусть социалисты порешают, радикально менять не будем. То есть э, сама логика борьбы подведет к тому, что э, запрос на марксизм, запрос на коммунизм возникнет. Э, я считаю так. Ну как на самом деле пойдет ситуация, как быстро... И э, сможем ли мы, потому что революции во многих э, странах были задавлены. Это, конечно, очень большой вопрос. Спасибо. Пожалуйста, если mm -hmm. нужно, две минуты на реплику. Mm -hmm. Нет проблем. Э, пример очень простой. И пример, и вопрос, и утверждение. Э, мы видим о том, что в течение вот, именно левые движения, в течение там, 50 лет по Европе показывают себя, выступают с позиции буржуазной точки зрения и буржуазных ценностей, пытаются так сказать, проводить борьбу за права трудящихся. Но это все происходит в течение 50 лет. вот Исходя из экономических требований, из экономических подходов, э, перспектива, я думаю, что, в общем, -то, вполне, вполне вероятно, такая же. Что может э, свернуть с экономических требований в политические? Я все равно к этому возвращаюсь. А, то есть это еще один вопрос или что, или как? Ну как хочешь, в принципе, право твое. Ну. Но... Смотрите, дело в том, что борьба всегда начинается за какую-то конкретику. Вот пока даже борьбы за конкретику своих коллективов – это большой дефицит. А потом, когда становится понятно, что тут не кран надо менять, а всю систему, не, не добиться конкретных там трудов, конкретного трудового договора, хотя изначально речь идет об этом. Не поменять каких-то ненавистных лиц, хотя, хотя на следующем этапе речь идет об этом. А поменять всю систему – это следствие большого кризиса. Но вот здесь есть очень большая загвоздка. Дело в том, что революционная ситуация, ну, по мнению некоторых коммунистов, с которыми мы общались во Франции, допустим, это возникало дважды. В 1945 году, когда, когда было сильное рабочее движение, когда Франция была уже где-то на грани революции, но приехал Пальмир от Альятти из Кремля и сказал, извиняйте, одна страна, вот руководство приняло да, такое, и согласились, но тогда французы получили большие, социальные гарантии, вот то, что сейчас во Франции есть, это то, что класс капиталистов пытается отобрать. Это было получено в результате революционной ситуации. Вторая ситуация была в конце 60-х, 68-й год, и это был громадный экономический, политический кризис, и тогда не нашлось коммунистической партии, которая смогла бы приобрести авторитет и взять на себя это. То есть провалился субъективный момент. И мы не можем, ну, с, да, здесь это вопрос именно к коммунистам, каким нужно быть коммунистами, чтобы мочь это сделать. Но у коммунистов должна быть тесная связь с классом. И хотя бы даже, вот как мы говорили в акциях, что у нас достаточно 10-20% иметь и э, контролировать все остальное. Вот если мы будем иметь хотя бы 5% но грамотного боевого актива, боевого в плане борьбы, не в плане вооруженных действий, ну вообще актива в профсоюзах, в вообще в, в движении на этом уровне можно было бы переломить ситуацию. Простите, тут громко. Вот. я считаю, что политика она вызрет. Вот вызрет. А пока, пока имеем, что имеем, работаем с тем, что имеется, но работаем именно на ту перспективу, которую сказали. Спасибо, Сергей. Товарищ, я предлагаю сделать следующим образом. Минуту на ответ, три минуты, минута на вопрос, три минуты на ответ и без реплик. И не больше двух вопросов от одного участника. Как-то так. У кого еще будут вопросы? Наташ, может быть, ты свой вопрос задашь? Товарищи, меня слышно? Да. Да. Я слышу. Хорошо, тогда я зачитаю вопрос Натальи. Наталья наш товарищ, уч участник кружка Восток Маяк. Вопрос к вам, Марк Анатольевич. Вы в прошлой нашей беседе высказали интересную мысль, что обязательная служба в армии должна предшествовать приему в коммунистическую партию. Собственно, вопрос: это требование распространяется и на женщин? Безусловно. Наталь, каким... говорить, человек, годен ли он, достоин ли он стать коммунистом, только если он пройдет определенный курс молодого бойца? Ну, когда думаю... он овладеет знаниями и готовность положить жизнь за коммунистическую идею. Ну, я думаю, Наталья вас услышала. Кто еще готов задать вопрос? Ну, хотелось бы сразу добавить, ну, по стопам, да, а Марк Анатольевич сам служил, и вот сейчас в организацию к себе принимают да. только служивших или всех подряд? Значит, да. Правда, было это давно, уже скоро будет 50 лет, но тем не менее. Вот, а в организацию я принимаю всех. И не я принимаю, а обсуждаю Тору Беру по поводу заявления. Я говорил о будущем формировании Коммунистической партии, когда она, э, потому что коммунисты это не речь идет не о контакте с рабочим классом, коммунисты это часть э, пролетариата, авангард пролетариата. Это плоть от плоти от крови, значит, коммунистов. Плоть кровь от плоти крови пролетариата. И именно поэтому, как говорится, они должны выдвигать свои политические требования. Но в будущем надо избегнуть возможности буржуазной контрреволюции, той, которая началась в Советском Союзе с момента смерти Иосифа Сиреновича. Прошу прощения, можно мне уточнение сделать по своему вопросу? Да, пожалуйста, Наташа. Марк Анатольевич, рассматриваете ли вы такую перспективу, что, предположим, люди, которые не имеют физические возможности служить в армии по тем или иным причинам, будут проходить, скажем, социальную службу, то есть, например, работать в хосписах, санитарами или санитарками, там, нянечками в детских садах? Они будут работать в этих должностях в, в структуре коммунистической пор В военных госпиталях, нянечками, медсестрами, военными врачами. Нет вопросов. я Не, ну просто вы же понимаете, что, предположим, у женщины есть некоторые проблемы, например, беременность, или вскормленный ребенок, ну, или маленький ребенок. Здесь ведь как стоит вопрос? Простите, как ваше имя, отчество? Наталья. А отчество? Юрьевна. Наталья Юрьевна, вы понимаете, в чем дело? В частности, всегда решаются на фоне, как говорится, общей постановки вопроса. Безусловно, есть определенные сложности в этом вопросе, но общий принцип есть общий принцип. То есть военная служба – обязательное условие вступления в коммунистическую партию. Да, именно так. Я поняла, спасибо. Так, у нас Иван хочет задать вопрос. Вань, пожалуйста. У меня вопрос к Марку Анатольевичу. Марк Анатольевич, тут вот, получается, читая ваши биографии, наткнулся на два таких момента, которые, ну, вот лично меня несколько смущают. Это такие моменты, как поддержка Зюганова на выборах в 96-м году, если я не ошибаюсь, и ничего не помню. Да, именно так. И вы состояли, насколько я знаю, в кургенянской сути времени. Было а, так, а, Да, Скажите, пожалуйста, с чем была связана поддержка вот этих политических а, сил, ну и, собственно, почему вы из них впоследствии вышли? Значит, первое, поддержка Зюганова на выборах, это было решение. ЦК ВКПБ, я как дисциплинарный член этой организации выполнил это решение. У меня тоже тогда еще сохранялись иллюзии определенные, что можно выборным путем, работой, так сказать, мирной, добиться каких-то успехов. Я, будем говорить так, начал заниматься марксизмом только тогда, когда, собственно говоря, наступила буржуазная контрреволюция, я не понимал, что произошло тогда. Мне трудно было разобраться. Поэтому я доверял авторитету определенных товарищей, которых считал коммунистами. Но я увидел, к чему приводит, например, тоже же КПБ, который превратился в сектантскую организацию. Поэтому, даже будучи портором ЦК ВКПБ по Брянской, Орловской и Гомельской области, я считал для себя невозможным пребыванием в ВКПБ, поскольку она не выдвигала никаких тактических приемов борьбы, а занималась только сохранением в чистоте, так сказать, марксизма-ленизма времен Сталина. То есть она окончательно превратилась в некую догматическую организацию. Значит... Кургиняну я пришел после выступления в суде времени. Мне показалось, что этот человек действительно коммунист, который борется с либеральной сволочью, и нужно, как говорится, вступать в это дело и заниматься борьбой на следующем этапе. Разногласия с Кургиняном начались после того, когда он заявил о том, что Диалектический и диалектический материализм – это утопия. Его жена заявила, что коммунистическая идея – это утопия. Я попытался начать борьбу в своей организации, доказывая, что это неправильно. Я столкнулся, например, с полным пониманием, что такое диалектический материализм как метод познания. Когда я спросил у человека, который очень рьяно выступал, против того, что якобы подрывая авторитет руководителя организации, спросил, а что такое диалектический материализм? Мне ответили, что это ложная теория, послужившая причиной гибели Советского Союза. Не больше, ни меньше. У меня возникли определенные сомнения. Особенно, когда Кургинян заявил, что, будем говорить так, надо... Уходить от простых решений, надо искать сложные решения. Это, извините меня, в конечном итоге упирается в некую, как говорится, метафизику, в некую мистику. Когда вот это усложнение приводит к необъяснимым вопросам, и которые объясняют наличием там, духа истории, огня летящего, летящего по вселенной и прочие чуши. Я тогда написал статью. О давайте закругляться, уже три минуты прошло. Ну, если товарищ удовлетворен моим ответом, то пожалуйста. Я Да, даже, и да вполне. Я, и тогда я понял, что если что-то хочешь делать хорошо, делай сам. Не разглядывайся на авторитет. Единственное, конечно, у меня остался вопрос. Вы же, наверное, перед тем, как вступить в суть времени, читали программу этого движения. Ну, тогда как? ее не было. А, тогда не было. Все, тогда вопроса нет. Можно, короткая реплика. Дело в том, что на тот момент Кургинян впервые в открытую, в течение полгода, показывал такой цикл. Суд времени. На Ютубе увидите. И поэтому то, что там говорилось защиту советской, советского периода, э, нисколько не противоречило с теми, кто ну, фактически думали за советское. Вот так. Следует посмотреть вам, кто не видел. Дело в том, что Кургинян свой манифест написал на коленке 63 страницы. На первом собрании школы я уже был в организации. Из 65 страниц 43 было рассказы о себе любимым. Так, товарищи, у кого еще вопросы есть? Николай, у тебя тоже есть вопрос? Может, ты его озвучишь или проблемы со связью? Да, Николай, не слышно. А. А, Николай, не слышно одним словом. Давай я попробую озвучить то, что ты тщательно написал. Если есть какие-то уточнения, напиши сейчас. А, собственно, вопрос от Николая. То есть, уточнение по вашей позиции, Марк Анатольевич. То есть, если человек не имеет физической возможности служить в армии, то он недостоин называться коммунистом, невзирая на его политические и общественные стремления и возможный потенциал помочь всему движению, а может, и человечеству. Вот такой вопрос. Неправильно. Даже если человек не способен каким-то физическим занятиям, он может, как говорится, находиться в армейских структурах партии, выполняя посильную работу. Почему требуется военная служба? Это выработка, будем говорить, чувство локтя. Это понимание того, что общие проблемы выше личных интересов. Вот почему я говорю о воинской службе. А возможностей у любого человека есть работать в той или иной структуре. Слышно меня, нет? И опять пропал. Я ответил на вопрос, устраивать человека. Да, Давай, скажет. Вот сейчас опять не слышно. Раз, раз, раз. Прочитайте, да. пожалуйста. Я, товарищи, к сожалению, слепой. Я не могу уже давно читать, я все свои работы диктую. Я прочел вот то, что написал. Я хотел бы уточнить, я не могу понять, меня слышно или? Вот сейчас слышно. Вот. Вот. вот. Я хотел бы уточнить такой момент. Вот на моем личном примере в армии я не служил, не служил по причине здоровья, меня не приняли. Я ни от кого не прятался, не бегал. В армию хотел, меня не взяли по состоянию здоровья. Понятно. Вопрос, мой, заключается в следующем: вот в той системе, в которой меня призывали в армию, у меня не было возможности пойти служить на какую-то другую должность. Да? Я понял, о чем вы говорите про чувство локтя и так далее. Я с вами, в принципе, согласен по этому вопросу. У меня вопрос возникает другой: вот я тогда не отслужил, поскольку мне не предложили альтернативы, мне не сказали, что так как вот у тебя не хватает здоровья служить, давай ты будешь сидеть в штабе, там не знаю, заниматься там бумажки какие-то подписывать или вроде того. Меня просто от то есть все, в армию тебе нельзя. И вот сейчас, в нынешних условиях, если вы создадите свою партию, да, она там начнет занимать какие-то домини, доминирующие позиции, я так понимаю, что меня вы в свою партию уже не возьмете по причине того, что я не служил в армии. Я нет, правильно про, понял? Нет, не правильно. Дело в том, что это будет носить процесс комплектования новых членов тогда, когда пролетариат возьмет в руки государственную власть. А, то есть ваш вот этот закон о том, что без армии нельзя в Коммунистическую партию, он начнет действовать только с началом диктатуры пролетариата, правильно? Совершенно верно. Но в таком плане, в принципе, я с вами, наверное, тогда согласен с данной позицией. Хорошо, Я, еще ведь, об этом, я ведь об этом и писал в своих работах. У меня есть работа под названием «К вопросу о теории социализма». Небольшая такая брожурка, к сожалению, я ее диктовал, сам, я как говорю, уже писать не могу, я почти слепой. Еще вопрос, товарищи Дмитрий, Залина, кто у нас еще молчит? Может быть, представители движения Союза коммунистов еще? Да, Залина. Залина, не слышно. Залина, включите микрофон. Да, микрофон включите. Если у вас режим рации, вы с телефона просто нажмите на кнопку. У Так, да, хорошо, показали, разбирается с микрофоном. Кто еще готов задать вопрос? Я разобралась. А, хорошо. Э, насколько я помню, в предыдущей беседе, еще раз, на, на ту же тему об армии, в предыдущей беседе Марк Анатольевич говорил о пяти годах службы, то есть пять лет служить, прежде чем вступить в партию. да У меня вот вопрос такой, если... Предположить, что в эту партию, да, побежим мы все, и побежит очень много народу, весь пролетариат, пролетариат и так далее. Вот это вот огромная-огромная масса людей, что они будут делать в той армии? Чем мы займем этих всех людей? Останется на производстве, да. Значит, вопрос заключается в том, что будут еще условия. Значит, для вступления в партию надо будет получить, прежде чем прийти туда, рекомендацию двух коммунистов, которые работают ряд с этим человеком. это раз. Вопрос в том, что побежите вы куда-то или не побежите, меня не волнует. В коммунистическую партию вступают, они бегут. А более того, я подчеркиваю, что все товарищи, которые служили в армии, и были приняты в, коммуни... в ряды коммунистической партии, они после этих пяти лет возвращаются на свои рабочие места. И у них задача вести идеологическую работу на своих рабочих местах и э, проводить коммунистическую идеологию, притворяя ее в жизнь. Влиять на... Э, выборы в органы диктатуры пролетариата, органы советской власти и так далее и тому подобное. Э, вопрос в том, что кто-то куда-то побежит, весь народ. Это, извините меня, мы имели уже такую 18-миллионную партию, которые бежали, которые бежали вступать, и а потом бежали дружно как говорится, устраивать чемпионат по метанию билетов в уроны. Вы, может быть, не видели, а я это видел вживую. У меня в цеху была партийная организация, более 200 человек. В сентябре 90-го года, когда они все побежали, я считал для себя необходимым вступить в КПСС. И тогда в организации цеховой состояло 6 человек. Причем этот самый председатель партии Чейки, уже организацию не назовешь, заявил, что он будет голосовать на выборах за Ельца. Все у вас, Марк Анатольевич. Да. А у Натальи просто есть вопрос. Да, пожалуйста. На мой вопрос так и нет. Залин, тогда вот уточните вопрос. Что, что конкретно вы хотите? Я говорю, пять лет перед вступлением в партию. Что люди будут эти пять лет делать? Мне непонятно. Отвечаю, понял. я понял нет. вас. Они будут заниматься охраной выше должна служить То той самой федеральной службой охраны, которая сейчас называется. И если кто-то из руководителей государства поведет себя как Хрущев и Горбачев, то охрана за три секунды превращается в конвой. Вот, Наташа как раз по этому поводу вопрос. Залин, вы ответов слышали? Еще какие-то комментарии будут? Да уже не вижу смысла. Это можно продолжать бесконечно. Хорошо. Наташа, задавай свой вопрос, пожалуйста. Вот я хотела бы к обоим сторонам обратиться с таким вопросом. Подскаж... Он... А, даже три стороны, может быть, да. Каждый понемножку скажет. Какие конкретные меры вы видите необходимыми принять для того, чтобы а новая коммунистическая партия, образовавшись, и парламентлatura в частности, не скатились бы к движению назад и не окуклились бы как отдельная каста, как это уже происходило, и мы это видели. Конкретные меры, аппараты, какие-то экономические, политические, там, социальные, социальные меры, любые. Органы надзорные. Ну, смотрите, наверное, несколько преждевременно говорить о бюрократизации да, партии, которая еще вообще не существует, и сколько это протянется, и в какой форме она будет, когда придет к власти, это вообще неизвестно. Вот. А если же мы говорим о тех инструментах, которые есть сегодня, о которых мы можем говорить, ну, конечно, прежде всего, это сменяемость, да? ну, и с другой стороны, надо, ну, вот я лично то, что мне нравится. То есть обратите пример Соединенных Штатов. да, да Это как физическая mm -hmm. страна, но насколько развита система сдержек и противовесов? Я, я прошу прощения. Александр, я на секунду отойду с вашего разрешения. Пожалуйста. Вот. А насколько развита система сдержек и противовесов? Да? То есть а, наша основная задача, что как раз а, ну, отдельные лица да, могут влиять целиком на весь процесс. То есть вот в Соединенных Штатах, как мы видим, да, то есть, есть президент, и он вообще никак не может повлиять на, ну, на общую политику государства. То есть одни... А, и, именно за счет того, что а, развитая, очень устойчивая система сдержек и противовеса. Как это будет работать на практике? Ну вот я, допустим, крайне сомневаюсь, что а, именно как советы, да, а, система, что она может Та, та, которая в Советском Союзе была, да, и которую да, все сейчас продолжают а, именно такой формы придерживаться, что именно в таком виде она способна а, противостоять вырождению. Нет, мне кажется, наоборот, нет. То есть свойства, а, на чем все спотыкаются? Все говорят о том, что, типа, вот класс, люди там, да, передовое, и вот это вот хапание вокруг а, о том, что люди будут заниматься там самостоятельно. Но мы же на практике видим, что людям свойственно делегирование своих полномочий отдельным представителям. То есть это вообще во всем происходит, да? то есть это как в работе происходит, как в обществе, просто в жизни, да, то есть когда мы собираемся в группу, у нас ну, может быть, это особенность российская менталитета, да, вот. то мы видим, что люди мгновенно там выбирают, ну, словно лидера, да, как-то кооперируются, вот, и дальше делегируют свои права, и это сам уже отдельный представитель. Вот, если это так работает, ну, соответственно, должна быть какая-то система, да, которая балансировать будет между этим представителем. Как она будет работать, ну, говорить сейчас тяжело, вот, потому что у нас даже приблизительно нет того, о чем мы разговариваем, да, какая, какую форму это примет, ну, тоже. Но тут, скорее всего, именно что а, вот, какая-то система сдержек противовесов и делегирование полномочий, максимальному, ну, то есть, как, как это называется, размазывание ответственности. То есть, чтобы максимально, чтобы один человек не мог принимать какие-то ключевые решения, что это максимально а, было завязано на, на, на большое количество людей. У меня по этому вопросу свое мнение. Позволите? Пожалуйста. Так вот, в Штатах смена сменяемости – это ширма. Меняются вывески, не меняется политика. А решение вопроса очень простое. Это выполнение решения 19-го съезда партии. Партия как субъект не имеет права заниматься управлением государством. Им должны заниматься органы советской власти. То есть, избира, избираются люди снизу, сразу во все органы власти. Вот представитель того коллектива, он э, депутат Совета. Районный Совет кооптирует своих членов в городской Совет. Городской, областной или краевой, областные или краевые формирует Верховный Совет, который занимается принятием решений на базе обсуждения вопросов и путем голосования определяется большинством. Должна, должна быть структура Центрального исполнительного комитета, которая исполняет эти решения. Значит, коммунистическая партия как субъект в этом вопросе не участвует она имеет возможность влиять на те или иные решения через своих членов, которые работают в других коллективах и которые должны, обязаны просто своим поведением в быту, своей работой, своим отношением к делу заслужить доверие и уважение членов коллектива для того, чтобы к мнению прислушивались и выдвигали их в те или иные структуры для работы. Вот здесь э, как раз я считаю, что именно вот это понимание деятельности коммунистической партии как идеологической силы, как силы, которая разъясняет людям э, коммунистическую идеологию и политику текущую, которая, как говорится, озвучивает те задачи, которые, по их мнению, должно решать социалистическое государство, вот это как раз является, собственно говоря, залогом того, что не появится отдельно взятый руководитель, который примет то или иное решение. Вот для этого, чтобы это купировать, и должны существовать военная структура в коммунистической партии, которая занимается охраной высших должностных лиц государства. В то же самое время в коммунистической партии Отсутствует генеральный секретарь, присутствует определенное количество нечетных, естественно, равноправных секретарей. Вот э, такие решения были приняты в 19-м съезде партии. Другое дело, что их поломали. Появилась должность первого секретаря, второго секретаря. Президиум ЦК потихонечку стал на себя возвращать функции политбюро, которое было распущено и так далее и тому подобное. Этого бы не произошло, если были выполнены решения 19-го съезда партии. Внимательнее посмотрите в эти решения. Не случайно материалы по 19 съезду партии разбросаны по разным, как говорится, чатам. И, а постарайтесь их объединить, и вы увидите, что ответ на ваш вопрос был решен, был значит, получен еще в 1952 году на 19-м съезде партии. Так, можно говорить? Да, пожалуйста. Ну, я... Спасибо за вопрос. Вопрос очень интересный. Дело в том, что есть такая тенденция в любых организациях, в том числе и больших организациях, обособление активов в номенклатуру. Вот люди выделились, они становятся удобными для рядовых членов организации или там общества, если... Мы берем, допустим, страну, как те, к кому можно обратиться. То есть возникает такой запрос сервисный. Ну, есть понятие, допустим, сервисный профсоюз это который там обслуживает юридически, но отделен от коллектива, это вот просто как такая структура, которая работник обращается и платит деньги, да. А, вот, и, в общем-то, в любых организациях есть такая ситуация, когда актив тянет, а людям... Удобно положиться на актив, в это проползают карьеристы и начинается вырождение вот этого актива в номенклатуру. И независимо от того, будь партия ультракоммунистическая, она в любом случае будет испытывать влияние вот этой вот тенденции. Поэтому есть другой метод, который бы позволил, ну в дополнение к тому... Что сказал Марк Анатольевич, потому что и в дополнение к тому, что у нас сказал Иван, потому что должны быть и сдержки, и противовесы, это организационный момент должно быть и разделение властей, но это тоже, кстати, издержки и противовесы считаются, то есть как бы партия влияние оказывает, а государство занимается Организация или самоорганизация общества, да? А, так вот, есть методы перехода с представительной демократии на демократию участия. То есть, когда человек участвует в принятии решений на уровне коллектива, на уровне выше, он а, приобретает школу вот этого коммунизма в действии. И с другой стороны, задача во многом коммунистической партии постоянно объяснять а, и на бытовых примерах, и на примерах а, более скажем так, высокого уровня абстракции, да, политических, научных и так далее. Что такое коммунизм, что такое... И участвовать в организации таких структур. То есть побуждать людей к тому, чтобы они входили, побуждать их постепенно сдвигаться вот на эти позиции, а потом, когда общество станет равновесным, следить за тем, чтобы это было. Тогда процесс станет самоподдерживающимся, то есть объединить бытие и сознание. Вот в этом тоже Вот. Тогда, я думаю, есть возможность, что партия не переродится. Ну и, естественно, все вот эти системы контроля, сменяемость, срочность нахождения на месте. Потом, собственно, даже в принципах такое, чтобы у нас постоянно воспроизводился вот этот актив, чтобы у нас уровень ну скажем так, вошедших, рост до уровня актива, потом до уровня ядра организации, постоянное улучшение вот этого сознания. Вот. Я закончил. Спасибо. Можно мне уточнение небольшое попросить? Да, конечно. Вот послушайте, я послушала Марка Анатольевича, вот он предлагает систему формирования партийных структур, как она в принципе была, да, от низшего звена к высшему звену. А теперь, если учесть все наши наработки технического характера, мы можем себе позволить в принципе управление всех людей и участие их в управлении тем или иным способом. Плюс мы можем организовать сменяемость непосредственно, когда человек может поработать на любой работе, и поучаствовать в партийном строительстве, даже не будучи партийным. Предусматриваете ли вы такие возможности для людей? Или вы считаете, что фактически партия – должна должно быть тот, тот небольшой контингент людей, которые отвечают за политическое, условно-экономическое развитие страны, и именно только они должны принимать решения на базе выборности, как, как делегирование полномочий им остальными членами общества? Вы, наверное, не поняли, что я сказал. Партия занимается своим прямым делом, идеологическим воспитанием. Именно ну, управлением, она, управлением она не занимается, я, есть, и я, она не, я, не строит повестку. Ну, то есть она не определяет повестку развития общества. Ну, вот. Она, будем э, он говорить, делает это через членов партии, которых изберут в те или иные структуры советской власти. Ну. Тогда получается, что у партии, для чего нужны органы, руководящие партии, или они в принципе не нужны? Может быть, они Нет, не нужны. Извините меня. А кто будет оценивать окружающую реальность? Кто будет вырабатывать, развивать дальше марксизм-линизм? Ведь, извините меня, марксизм-линизм ⁇ это наука. Она а вот должна... Да, что развитие общества определяет партия? Значит, естественно. Потому что при социализме, социализм ⁇ это переходный период между капитализмом и коммунизмом, в котором решается три задача. Первая задача, самое главное, воспитание нового человека с категорическим императивом ⁇ общественное благо выше личных интересов ⁇ Второе, определение направлений научно-технического прогресса, при котором идет развитие общества, а с другой стороны не нарушается экология. И, наконец, третья, на базе первых двух, создается материально-техническая база коммунистического общества, где э, определен принцип от каждого по способности и каждому по потребности. Вот тот момент, когда э, социализм органически перейдет в коммунистическое общество, когда будут подавлены все капиталистические тенденции в нем, то есть товарно-денежные отношения, различия между городом и деревней и так далее и тому подобное, значит, вот тогда партия будет уже не нужна. Тогда полностью власть будет в руках, как говорится, в руках структур выборных. То есть это будет уже не то государство, которое было когда-то, как аппарат подавления, а как система ну, я бы сказал, советов, которые занимаются теми или иными проблемами, организовывать людей на решение глобальных задач, которых не справится, допустим, отдельно взятые люди или отдельно взятый регион. Но мы же говорим о времени, когда, в принципе, уже коммунизм предполагает отмирание государства как такового. Видите ли, в чем дело. Здесь вопрос заключается в чем? Отмирание государства как института подавления, безусловно. Но э, дело в том, что пока на Земле наличествуют различные общественно-экономические формации, защита, э, как говорится, э, социалистического государства посягательства агрессоров, она вынуждает сохранять централизованную армию, централизованную команду над ней и так далее и тому подобное. То есть пока вся Земля не станет, собственно говоря, коммунистической, Определенные элементы государства в коммунистическом новом государстве будут сохраняться. Тогда, может быть, ответите мне на вопрос, а, по вашему мнению, возможно ли построение социализма, коммунизма в отдельно взятой стране? Социализм, социализм не строится, социализм провозглашается. Социализм провозглашается актом отмены частной собственности на средства производства. Вот Маркс в своей критике «Годской программе» говорил, для него социализм и коммунизм было собственно одно и то же. Так и сказано, между капитализмом и научным социализмом в скобках коммунизма лежит известный период революционной диктатуры пролетариата. По Марксу пролетарская революция была возможна только в наиболее развитых промышленных странах или во всем мире одновременно. Ленин, описывая закон неравномерности развития капитализма, пришел к выводу, что пролетарская революция и построение э, справедливого общества возможно в отдельно взятой стране. Он тоже придерживался мыслей Маркса о том, что научный социализм и коммунизм – это одно и то же. Практика Советского Союза показала нам, что это не одно и то же. Что социализму как переходному периоду свойственны с одной стороны, коммунистические тенденции, то есть экономический базис, общенародное собственность на средства производства, отсутствие эксплуатации человека человеком, так и тенденции, оставшиеся нам от прошлых экономических формаций. Например, те же товарно-денежные отношения, они намного старше капитализма. Вот. И поэтому, как говорится, оно остается тенденцией. И вот здесь стоит вопрос. Какие тенденции поощряются, какие подавляются. Если поощряются коммунистические тенденции, ком социализм в одной отдельной взятой стране переходит в коммунизм. Если поощряются капиталистические тенденции, как делают у нас лысый Кукурузник и все последующие за ним, там, Косыгинские реформы и прочее, прочее, то тогда неизбежно возвращение социализма в капитализм. Это мы тоже видели на истории нашей страны. Поэтому, отвечая на вопрос, скажу, коммунизм в одной отдельно взятой стране вполне возможен. Социализм как переходный период между капитализмом и коммунизмом, тем более. Поэтому-то и вот этот тезис Владимир Ильича мной ни в коей мере сомнению не подвергается. Практика социалистического строительства Коммунистического, точнее, не социалистического, показала, что у социалистической экономики, у экономики социалистического государства совершенно иные принципы. Социалистическую экономику не интересуют показания прибыли или показатели прибыли и рентабельности. Их интересует снижение себестоимости продукции, повышение производительства для того, чтобы сократить рабочее время и дать возможность трудящимся повышать свой. Идейный, культурный, нравственный уровень. Получение своего второго образования и так далее и тому подобное. И поэтому этому делу должно способствовать в социалистическом государстве коллективистское трудовое воспитание, соответственно и образование по методу Антона Семеновича Макаренко. Товарищ, извините, я, я немножко отвлекся, как у нас тут дискуссия проходит. Насладалия... Я, Я ответил на ваш вопрос, Наталья Юрьевна. Да, спасибо. Полностью, целиком. А, тогда у меня такой вопрос к Сергею, как к представителю Союза Марксистов. Сергей, вам известна дискуссия, ну, если можно уже так ее назвать, там уже такой, как многим кажется, субкультурный, Извините за такое выражение, но по-другому не назвать срач между марксистскими феминистками и так называемыми красконами. То есть, вот это... Как вы вообще относитесь к марксистскому феминизму? Нужно ли выделять его в какое-то отдельное движение? Да, я спокойно отношусь к марксистскому феминизму. Я плохо отношусь достаточно к феминизму буржуазным. Дело в том, что... Э Женское движение, как движение у угнетенных, это не новость, оно всегда было, потому что, собственно, с древнейших времен идет вот именно разделение сфер производства и воспроизводства, и в рамках воспроизводства, в сферу воспроизводства была вытеснена женщина, и мы знаем, ну, что в традиционном обществе достаточно жесткие формы этой дискриминации, это снимается все не за один момент, и... На этапе, когда на этапе русской революции 905 год, 917 и так далее, шел переход именно традиционного общества, допустим, пролетаризация женщины, это была, был выход из домашнего рабства, обретение субъектности в рамках, ну, такой коллективной субъектности в рамках коллективов. Трудовых, и, естественно, женское движение требовалось, чтобы оно не было отделено. Но сейчас, поскольку этого женского движения не существует вот именно в рамках коммунистической партии, а определенный запрос на него со стороны женщин есть, тут я думаю, следует не упускать эту повестку и э, сотрудничать с теми, кто имеет какую-то достаточно такую большую близость к марксистским взглядам, либо стоит на них, либо стоит на левых взглядах, хотя бы признает классовую природу общества, и что нужно менять, но может не вполне законченных. И, собственно, с ними вести дружескую, товарищескую дискуссию и выводить, чтобы, чтобы это работало на марксистское движение, а не против него. Но, естественно, будут, будут определенные, на уклоны – это всегда возникает, когда группа обладает на определенным своим, скажем так, интересом. Но я считаю, что в товарищеской дискуссии это вполне решается, может быть выработано общее мнение. И более того, в марксизме есть очень хорошие основания. Это и позиция основателей марксизма Маркса и Энгельса на природу брака, на положение женщины – отраженные и от манифеста коммунистической партии, и к происхождению семьи частной собственности государства, потом работа августа, бебеля, женщины, социализм. То есть нам надо просто понимать э, туча и работы Александра Калантая, то есть нам надо понимать ту часть, э, которая... Меня слышно? Ту да, часть, которая была, была сделана да, уже на том этапе. Собственно, историю борьбы женщин, в первую очередь, конечно, рабочих женщин, ну и женщин за гражданские права, хотя во многом это была буржуазная борьба. И понимать, что можно сделать сейчас, исходя из тех позиций, используя это противоречие, имеющее исходно-классовую природу. Ну, вот. Спасибо, я вас услышал. Можно дополнить? Пожалуйста. Значит, коммунисты не рассматривают э, людей пополам. Для коммунистов важно, как человек мыслит и в каком направлении лежат его требования. Здесь э, половой подход – это вещь абсолютно неправильная. Мужчина или женщина – это не важно. Важно, как человек мыслит, как он относится к частной собственности на средства производства, каким он видит пути выхода из сложившейся ситуации эксплуатации для всех трудящихся, невзирая на различия в полах, цвете кожи, имущественного и образовательного ценза и так далее, и так далее, и так далее. Ну тут я соглашусь абсолютно с Марком Анатольевичем. Просто есть ли смысл для того, чтобы привлечь часть женщин, я... указывая на их проблемы, говорить о, скажем, ну, разделять пролетариев, придумывать внутри еще какие-то классы, какие-то антагонизмы? Я отвечу, можно. Да, пожалуйста. Смотрите, проблема в том, что у нас традиционным обществом закреплено место женщины в семье, то есть основной производитель считается мужчина. На самом деле это далеко не так, но из этого следуют некоторые общественные отношения, сейчас перешедшие на уровень надстройки, то есть когда женщин дискриминируют по поводу зарплаты. Ну, когда женщин, допустим, тесняют с точки зрения участия в управлении обществом, государством, то есть действительно существует вот этот стеклянный потолок, и более того, женщину социализирую так, чтобы она никуда не лезла. То есть это следствие прямое тех экономических отношений, но именно в сфере воспроизводства, которые возникли. И поскольку эти проблемы имеют место, они относятся к проблемам в сфере воспроизводства. То есть туда же, куда относятся у нас социальные льготы, гарантии, и все на государственном уровне, потому что это стоимость производство рабочей силы. И вот место женщины в производстве этой рабочей силы как основного обслуживающего персонала, которому это вменяется по сути в обязанность, как повинность. То есть вот ты женщина, ты послужил обществу тем, что ты рожаешь и воспитываешь до 18 лет, а мужчина, ну, если устранится, не такая большая беда. Но я просто привожу конкретный пример. И вот это нужно решать, да, решать с коммунистических позиций что у нас, допустим, все должны так или иначе принимать участие в воспитании детей, что у нас должны быть оплаты по, по качеству, ну, пока у нас вообще есть оплата в нашем вот обществе, что это должно быть не за штаны или юбку оплата, а, извините, за профессиональные качества человека». И э, многое другое. То есть с этой, с этой стороны тоже следует бороться коммунистически. Но я считаю, затенять эти проблемы, э, говорить, что их нету, это было бы ну, таким перегибом. Потому что многие посмотрят, и скажут, что проблемы есть. Но с другой стороны, на этом нельзя акцентировать. То есть нельзя превращать это в основной фронт борьбы. Просто есть вопрос, обсуждаем, но это вот такая периферия. Конечно, первое, первое основное – это все-таки вопрос классовый, пролетариат, буржуазия. Остальное – вопросы национальные, вопросы, скажем, половые, гендерные, вопросы там каких-то делений внутри пролетариата еще вопросы раз это не это не должно становиться основным мы должны через этот вопрос выводить на коммунизм а не по-другому вот. так у нас еще товарищ хочет выступить с дол 88 1105 да понял Ну, у нас опять же есть есть представители, да. Ну, будем говорить так, я прошу прощения, Аркадий, должен сказать, что это натуральная чушь. Могу сказать так, какие проблемы решит, какие не решит. Извините меня, это тот самый бред Калантай, за который она очень сильно подверглась критике со стороны Владимира Ильича. Теория стакана воды. Вот не надо, пожалуйста. Извините, я перебиваю. На самом деле теория стакана воды никакого отношения к Александре Колантай не имеет. Он, да. Более того, более того есть он, да. работы, называется "Бескрылые крыла эра, с которой она открыто говорит о том, что на этапе революции лучше сдерживать половую стихию, отношения ограничивать культурными за исключением собственного процесса размножение, потому что Конечно. она к этому жестко относилась и другие моменты. То есть это открытая клевета и незнание источников. Да нет, извините меня. Вот здесь вы говорите полную чушь. Я ссылаюсь вы... на конкретную работу, извините. Я еще раз говорю. Вот здесь вы ссылаетесь, она говорила во время революции, надо придержать. Но почему-то она сама этого не придерживалась а взяла себе молодого мужа, матроса балтийского, Павла Дебенко. Ну, Ее сторонница Дебенко... в вопросе Лариса Рейснер тоже взяла себе, так сказать, мужья, невзирая на революционные процессы, там, без крылы, там, или крылатой взяла себе мужа Федора Раскольник, которые, кстати, потом оба оказались врагами советской власти. Так, как говорится, воздействованы на них жены коммунисты. И не случайно э, одной из первых оппозиционеров в вопросах Брестского мира с Лениным была Калантай. Но это отдельный разговор. Так вот именно теория стакана воды – это теория Калантай. Что свободные отношения, система свободных отношений вне семьи, Конечно, об этом работ, начала работа в этом плане сначала Роза Люксембург. Они просто продолжили ее работу. Розу Люксембургу, если не помните, в 2018 году убили. Офицеры немецкие, русские. Вот. И поэтому, молодой человек, если вы чего-то не знаете, это лучше не говорите, не надо. Я ссылаюсь на конкретные произведения. Раз Я раз могу раз. их назвать два произведения. Я Это раз. «Бескрылые крылатые Эрос» и Я. «Рассуждение о сочинении Греты Мейзельхес». Которая совершенно четко раскрывает этот вопрос и позицию самой Александры Калантай. Да, ее отношение к, стакана, к теории стакана воды было строго негативным, так же, как и Ленина, так же как и других коммунистов. Покритиковали это, как молодые, ее, ее не подвергал критике. Ее, именно ее. Я В какой конкретно работе? Значит, Назовите. Это было в выступлениях на одном из съездов последних. Или так, на девятом, или на десятом, сейчас точно не помню. Но мы это можно посмотреть. Ну, вот, на 10 съезде решался вас. вопрос профсоюзов. Нет. Точнее, на, на 10 нет, съезде. Там, на девятом съезде не вопрос профсоюзов решался. Нет. Там была борьба с фракцией демократических централистов. А дискуссия о профсоюзах это не, не совершенно иная вещь. Это Но я и говорю, 9-й, 10 съезд. И, между да. прочим, рабочая, лидером рабочей оппозиции была Калантай. И вот с этой стороны ее Ленин критиковал. Такого... А в почти... ничего не было. Ну, Ладно, Ладно, товарищи, я так понимаю, что в любом случае у нас э, оба оппонента сейчас останутся при своем мнении. Э, не, давайте не будем превращать это все в свалку. Может быть, у кого-то ну, еще вопросы есть. Человек не знает ситуации реальной того времени. У кого-то, может быть, еще вопросы есть? Так, вопрос есть. Практически ко всем трем направлениям, как говорится. Вопрос такой. Э -э вот за весь период, который мы сейчас берем, отслеживаем все-таки вот эти прошедшие сто лет, изменения капитализма, как я считаю, видны, заметны. Думаю, что многие это понимают. Отсюда вопрос как вы видите каждый со своей точки зрения какие изменения в капитализме следует ждать завтра, послезавтра как говорится, в ближайшем будущем кто сможет Вань, может ты попробуешь? Сначала Иван, да, хорошо да, да, без проблем а, ну, лично, опять же, мне кажется ну, скорее всего, многие меня поддержат в этом мне кажется, что ну, конкретно наша страна находится на, на пороге фашизации, и следующим, следующей ступенью развития вот нашего капиталистического общества в России станет неизбежным, неизбежный фашистский режим. И вот нам уже надо с этой стороны, с точки зрения, к этому готовиться и как-то этому противостоять. Можно мне ответить на этот вопрос? Да, пожалуйста. У нас уже не предпосылки к фашизму. У нас фашизм уже в полном виде. Что такое фашизм? Это идея корпоративного государства. Вот мы вчера вели дискуссию с одним из представителей этого движения. А значит, фашизм, предполагает, что национальный капиталист ближе к национальному рабочему, чем рабочий интернациональный. Мы сегодня это уже имеем, это уже не подступ, это уже фашизм в чистом виде. Фашизм по, э, в чистом виде Габриэль де Анонсо. Вот. Что же касается дальнейшего движения капитализма, я, собственно говоря, не Ванга, не Глоба, Предсказания обладать не могу, но общая тенденция простая. Капитализм идет к законодательному закреплению неравенства людей. Когда будут высшая каста, их обслуживающий персонал и все остальные люди, чьи мысли, чаяния и надежды никто не собирается удовлетворять. То есть к обществу судьи Дреда. Вот эту тенденцию я вижу. А то, что случится завтра, в какую сторону? А именно в сторону этого направления будут приниматься меры. Как раз через идею корпоративного государства. И придет момент, когда капиталист уже настолько окрепнет, что ему не надо будет обманывать рабочего, объявляя об их национальном единстве. Он просто скажет. Нет, дорогой мой, ты быдла. Вот иди в резервацию и там живи. Понадобишься ты мне, я за тобой пришел. Не понадобишься, подыхай. Понимаете? Да, а это мы все вас услышали. Кто-нибудь еще может быть, выскажется? Ну, я выскажусь. Да, Сергей, пожалуйста. Ну, во-первых, фашизма а, в том смысле, о котором говорил Георгий Димитров, у нас пока еще нет. Это еще не открытая террористическая диктатура, но очень а, к этому движется. Да, идеи корпоративизма сильные, но это все-таки, я думаю, фашизм в стадии развития и, скорее всего, он перейдет в открытую стадию по мере обострения противоречий в условиях кризиса. То есть сейчас власть тянет время, сейчас власть пытается, скажем, сманеврировать, потом, когда противоречия обострятся, диктатура станет более жесткой. Но, с другой стороны, жесткость вызовет... Сопротивление в любом случае. Вопрос только, насколько оно будет сильно, потому что сейчас э, государство обладает несравненно большими силовыми ресурсами, несравненно большими организационными ресурсами, хотя бы контроль над средствами связи, чем оно обладало раньше. Но с другой стороны, техника не проконтролируешь, но мне кажется, в первую очередь будут выбивать актив и проводить идеи э, корпоративизма определенное время одновременно сдерживая силовым воздействием. То есть опираться на, создався опора на какой-то группы, социальные группы, ну, вроде вот казачества, такие ультранациональные боевиков, которые будут контролировать социум, с одной стороны запугивать, с другой стороны государство придумает своего рода э подачки в условиях кризиса, но будет распределять так, как ему выгодно. Да, думаю, Таким образом пойдет, причем пойдет в условиях не только нашей страны, это тенденция мировая. Сейчас капитализм пытается отыграть все то, что у него забрал социали, забрал коммунистическое движение, по сути, рабочее движение за вот эти годы. То есть идет сейчас, допустим, во Франции борьба с выпиливанием социальных благ, в Америке с приватизацией всех вот этих вот завоеваний, как медицина, образование. Ну и, соответственно, усиление полицейских режимов, потому что это впрямую противоречит интересам общества. А Сергей и все остальные, как вы считаете, что, что конкретно может послужить, скажем так, триггером, причиной для радикализации капитализма хотя бы до уровня Италии, времен Муссолини, я уже не говорю о нацистской Германии? Это именно обострение кризиса или классовая борьба, рабочее движение? Я думаю, обострение классовой борьбы в первую очередь стихийное, потому что мы организованным пока не обладаем, но в первую очередь стихийное, естественно, вызовет реакцию, то есть сейчас пока, допустим, тех же медиков было выгоднее умиротворить, с теми же э, рабочими выгоднее играть, что «ну вот у вас есть работодатель-капиталист, мы э, его, то, то есть это ваши частные проблемы, ну кризис, ну вот такое вот, да?» А потом, когда это станет массовым, и когда будет видно, что невозможно это сдерживать, когда народ скажет «все, хватит», вот тогда, скорее всего, произойдет столкновение есть при выходе вот этого борьбы на масло можно когда у народа на можно Я разделяю мне мнение сергея как мне кажется он очень так а, аргументированно обрисовал эту, эту ситуацию Значит, у меня другой взгляд я не вижу стихийности в этом деле Дело в том, что, будем говорить, человечество всегда хотело социальной справедливости. Со времен, будем говорить, рвовладельческого общества, оно стремилось к социальной справедливости. И фашизм в Италии, он появился как ответ на появление социалистического государства. Я напоминаю для тех, кто не помнил, что Муссолини до того момента, когда стал Дучи, он был главным редактором социалистической газеты Аванти. То есть вполне себе социалистом, так сказать. И, по сути дела, проставление.. Идея корпоративного государства – это противопоставление пролетарскому интернационализму. Это ответ на пролетарский интернационализм, который стал реальностью после победы Великой Октябрьской социалистической революции. Здесь нет ничего стихийного. И классовая борьба – вещь не стихийная. Она порождается на базе недовольства людей их угнетением. Да, этот протест может быть неосознанным, разносторонним. И задача коммунистов этот протест суммировать и перевести в русло классовой борьбы. Поэтому о стихийности здесь говорить не приходится. В противном случае мы будем, как говорится, говорить: а вот стихия сегодня нам не позволяет, поэтому мы не можем вести коммунистическую, идеологическую работу по разъяснению Турвесича, кто их враг и что с ним надо делать. Вот стихийность такая. недозрелость у нас до этого рабочий класс. Что является как раз э, той подтверждением. Кстати, я напомню, что Пальмир Атальяти не во Францию приезжал. Он деятель, руководитель итальянской коммунистической партии. Во Францию приезжал Марис Тарас. Совершенно верно перепутал, да. Вот, за... это самое. И они явились следствием теории Грамши, то есть позиционной борьбы. Ведь тогда коммунисты Италии и Франции имели вооруженные отряды. Они их распустили. Не потому что им Сталин приказал, а потому что они перешли на позиции Грамши, а не марксизма ленинизм оппозиционной борьбе, это впоследствии выродилось в еврокоммунизм. То есть как ответ на революционность марксизма. Товарищ, еще такой вопрос от Натальи по поводу подбора кадров. Могут ли у нас тут такая дискуссия разворачиваться в текстовом чате? Так вот, интересно ваше мнение, могут ли попасть коммунистическую партию люди вышедшие из семей где кто-либо был осужден за антиреволюционную деятельность и какая степень от себя добавлю какая степень родства и ну, близкого знакомства в таком случае учитывается если допустим у нас сын отвечает за отца брат отвечает за брата и так далее можно мне пожалуйста при поступлении в партию оценивается человек, а не его родственники. Как говорилось, «Сын, сын за отца не отвечает. И вот здесь для коммунистов имеет значение, что из себя представляет человек, который вступает в коммунистическую партию. Придерживается ли он основных основополагающих принципов марксизма и ленинизма? Ведь сегодня... Актуальными особенно в марксизме является несколько положений. Это теория прибавочной стоимости, как способ отчуждения чужого труда и на капиталистической наживы, диктатура пролетариата как единственное средство борьбы против диктатуры буржуазии, научный атеизм, диалектический исторический материализм как универсальные методы познания, это самое, создание пролетариата в стране, где нет пролетариата, это уже Владимир Ильич Ленин, это понимание о возможности пролетарской революции и построения справедливого общества, коммунистического общества в одной отдельно взятой стране. Вот это сегодня и есть вещи актуальны. И оценивается, прежде всего, отношение человека к этим постулатам. Признает он их? Или считает ошибочными? А кто были его папа, мама, а может дедушка в двадцать восьмом году с колхозного поля Копнусьяна украл, это уже никого не интересует. Человек за себя должен отвечать, а не за родителей, за братьев, за сестер и тому подобное. Можно дополнить? Конечно. Ну вот в кое-то веке я согласен с Марком Анатольевичем, Потому что действительно необходимо смотреть на человека и на то, как, каких взглядов он придерживается. Мы, опять же, можем вспомнить исторические примеры. Например, Чечерин происходил из семьи русских дворян, Держинский был польским дворянином. И то есть нам абсолютно неважно, из какой среды, условно говоря, вышел человек, который стоит на наших коммунистических позициях. И, соответственно, да, мы будем оценивать... Да, да, да. И мы должны оценивать непосредственно самого человека. Вот тут я с Марком Анатольевичем полностью согласен. Я согласен с предыдущими ораторами, докладчиками, но дополнил, что человек становится членом коммунистической партии только по... Ну должен становиться членом коммунистической партии только после того, как его увидят в деле. То есть вот он поучаствует в общественных инициативах, побудет кандидатом, как это было раньше, член, то есть кандидат в партию, член партии. Да? И когда его уже увидели, когда его уже узнали и, собственно, как... Э собственно, как коммуниста, как человека, вот тогда можно принимать в партию. И тогда уже никаких вопросов не будет. А вот такие вот моменты, касающиеся классовых, ну да, бывали классовые чистки, но почему? Потому что, собственно, в партию в период гражданской войны в грамотное звено, в руководящие члены просочилось множество людей, ну, скажем так, сомнительных, потому что был очень большой кадровый голод. Ну и, соответственно, тогда приходилось вычищать, смотреть с точки зрения классовой, потому что было очень большое различие между пролетариатом в сознании и классом мелкой буржуазии, скажем, служащими, то есть это, это было громадное различие по жизни, если человек не прошел вот эту школу уже внутри партии, как, как один из партийцев, то, следовательно, человек мог стоять на очень скользких взглядах, и на это смотрели. Сейчас я считаю, что у нас нет такой необходимости. Я все. Спасибо, товарищи. Какой-то, может быть, еще вопрос обсудим? Или будем заканчивать? Потому что у нас на Камчатке уже 10 минут 12 -го. Давайте еще пару вопросов разберем и будем прощаться. Ну, в принципе, в продолжении предыдущего моего вопроса, то, как видит, э, так сказать, будущее буржуазной России, э, капитализма в России, так, то вопрос. В принципе, отчасти кто-то уже отвечал на него. Все ж таки вопрос про будущее. Так как надо бороться с этим сегодня? Как надо будет завтра? К чему, собственно говоря, готовиться? Все. По-моему, мы это уже несколько раз излагали, кажется, с своей стороны. Я могу только повторить. Необходимо обкатывать наемных работников в политических вопросах, в борьбе за политические проблемы. Экономические они, естественно, будут иметь место, но занимать второстепенное положение. А вот э, политические вопросы, которые близки и понятны любому наемному работнику, и призыв бороться именно в первую очередь за это, это самое главное. Невозможно бороться со осьминогом, если бороться с одним из его щупалец по конкретным вопросам. Для того, чтобы убить осьминога, надо его поражать в сердце а даже если ты успешно оторвал половину щупальца, оно у него очень быстро отрастает. А капитализм у капитализма не восемь ног, а сотни и тысячи. И вот здесь сердце капитализма – это частное собственность на средства производства. И прежде всего политическая борьба должна идти на управление ликвидацией частной собственности на средства производства. Вот только тогда можно будет убить этого осьминога, отобрать у него власть и собственность и установить власть пролетариата. Али, меня слышно? Слышно, слышно. Больше никто не отвечает. А, можно я отвечу? Меня слышно? Да, на да. канале есть ведущий чтобы отвечал а, еще, я раз. Отв... Угу. еще раз кто там спросил про ведущего я немножко отвлекся на чат ну тут у вас спрашивают можно выступить вы следите за да, да да да конечно ну я скажу так что у нас если мы хотим поразить это в самое сердце то собственно Должен быть, должна быть какая-то классовая основа, должна быть какая-то классовая опора движения. То есть без какой-то вот массовой опоры мы вряд ли сможем это сделать, если стоять с марксистско-ленинских позиций. Хотя, в принципе, придумать себе, как мы можем это сделать, ну, там, не знаю, путем что-то государственного переворота какой-нибудь группы, которая специализируется на этом и всем подарить счастье, то, ну, конечно, нужно Но рассуждать. Но только откуда возьмутся силы? Так вот вопрос. В данный момент я вообще не хочу обсуждать какие-нибудь радикальные действия, тем более в чате, тем более в открытой форме, тем более сейчас, когда для этого не возникло предпосылок. Но с другой стороны, я считаю, что у нас есть необходимость работать на общество и как в политическом плане о котором говорит марк анатольевич от которого мы никак не отказываемся ведем пропаганду и пропаганду непосредственно личную пропаганду через свои средства и, собственно, борьбу экономическую, которая учит рабочих организации. Да, пока, возможно, это все не слишком успешно, если брать большие масштабы, потому что у нас движение все-таки рабочее несравнимо с тем же во Франции, хотя и там его не хватает. Но вот эта школа борьбы должна быть, потому что человек, который не прошел борьбу за себя, за свои права, коллективную борьбу, он не обладает опытом коллективной борьбы, организации, откуда он его возьмет, когда наступит критическая ситуация. То есть э, революция 17 года была возможна, потому что была революция 5 года, а до этого потому что была рабочая борьба 80-90-х годов. То есть, когда класс поднимался, вот если мы не научимся поднимать как комиссары в атаку. Вот тогда нечего с нас спрашивать, кто будет, кто, что, зачем. То есть, если не мы, то... Можно мне вот. дополнить? Конечно. Да, конечно. Так вот, я вам рекомендую, уважаемый, прочитать работу Ленина о развитии капитализма в России. Он как раз вот этот вопрос и рассматривает. Как действовать в стране, коммунистам, где нет пролетариата. Он и говорит, что развитие пролетариата и знаемного работника должно идти путем создания сначала партии пролетариата. И вот она своей разъяснением, своей работой как раз и ведет людей к пониманию первозначности политических требований. Помните, что первыми, с кем схватился Владимир Ильич, были экономисты. Вот они рассуждали точно так же. Что сначала надо экономическая борьба, а рабочий класс до политической борьбы еще не дорос. Вот они точно так же рассуждали. Давайте... В чем дело? Я понимаю, вот, в чем дело. Я сейчас... Вот поэтому, во главу угла... С самого начала надо ставить политические требования и необходимость их разъяснять людям. Что если мы не решим главный политический вопрос, не ликвидируем власть капитала, не ликвидируем буржуазно-общественную экономическую формацию, мы экономические проблемы не решим. А вот чем получается деятельность. Извините меня. А экономисты утверждали обратно. А теперь можно ответ на этот вопрос? Ну, точнее, не вопрос. А вопрос. У нас, видите, уже свободный такой режим, потому что я просто с какого-то момента не увидел смысла поддерживать регламент. Хорошо. Да. Во-первых, мы говорим о 1902 году работе Ленина. Что делать, я думаю? Нет, которая... мы говорим о работе развития капитализма в России. Нет, сначала мы говорим о работе Ленина, в которой он критиковал экономистов очень э, последовательно. Так вот, он говорил там следующее, что э, у нас рабочий класс уже дозрел до политической борьбы, а э, экономисты плетутся в хвосте. Он их хвостистами обзывал, потому что рабочий класс уже выставлял политические требования, а экономисты э, настаивали на том, чтобы заниматься исключительно экономической борьбой. То есть была оценка этапа, на котором находится рабочий класс. И мы не можем на этот вопрос смотреть не диалектически, нужно смотреть на конкретную точку истории, какие проблемы там решались. То есть вы хотите сказать, что сегодняшний наемный рабочий более отсталый в своем развитии, чем рабочий класс, являющийся в первом поколении потомками крепостных крестьян? Нет. Я Нет. хочу сказать, что не отдельный Нет. наемный работник является, а классовое сознание сейчас в гораздо большей степени поражено буржуазными идеями, да. потому как у нас следовал период жесточайшей пропаганды со стороны либералов, таких средств массовой информации не было. И, собственно, сейчас, когда заходишь в коллектив, тебе говорят «коммунисты, пошли нафиг» там еще что-нибудь, пошли нафиг. То есть на самом деле гораздо проще людей побудить борьбу за свои права, и то это сложно, чем на какую-то политическую активность, именно активность. То есть человек скажет, да, да, я с вами согласен, да, пойдите поборитесь за нас. Так вот, я напомню вам два эпизода. Скажите мне, пожалуйста, какой наиболее сильной политической организации в 1904 году являлась в Петербурге, да и по всей стране. Политической организации? Mm -hmm. Не вспомнил скидку. Не вспомнил. Называлось помощи фабричных заводских рабочих. А, что ли? Да. Mm -hmm. Все вспомнил. Mm -hmm. oh. Я просто не смотрю по количеству. Да, они, они даже социал-демократов сбивали, когда к ним они приходили на собрание. И что? Маза, а, большинство отступили перед этим. Они что, Нет. нет. нет а вы вы А вот нам сказали, коммунисты пошли вон. Поэтому так я мы не говорю вам, что работать, мы не предлагаем работал с коллективом изнутри. Найти там человека, разъяснить ему. В чем причина его бедственного положения, почему растут цены, почему на продовольство, почему растут цены на ЖКХ, почему он не знает, как ему лечиться, когда заболеет, у него на это денег не хватает, почему он не может, как говорится, быть уверенным, будучи в своих детей. Там немного вопросов, и у всех они примерно одинаковые. Так то общество взаимопомощи фабрично-заводских рабочих как раз и была школа практической борьбы да. пролетариата того ну, времени, честно, экономической борьбы, борьбы в первую очередь, да. которая именно впоследствии так. привела к радикализации. Именно так. именно так. Здесь вопрос именно так. Более того, она пыталась улучшить положение фабрично-заводских рабочих экономически. Там по их э, требованию, значит, выделялись так называемые фабричные инспектора, которые должны были следить за выполнением, так сказать, экономии, экономических условий труда рабочих. Правда, эти фабричные инспектора очень быстро перебежали на сторону капиталистов. Кто, как говорится, девушка ужинает, тот ее и танцует. Вот. Но они сводили чисто к экономической борьбе. И очень сильно обожествляли батюшку царя. Их очень быстро от этого отучили казачьими нагайками и шашками. А, и он не он к линцу, коммунистам боятся того, что им скажут, а коммунисты уходите вон. Так и никто и не и боится. И дело, кто нам Нас, обещал, Иван хочет нам... клеиться, товарищи. Одну минуточку, я сейчас закончу. Кто нам обещал легкую жизнь? Легкой жизни у нас не будет. И идти по пути наименьшего сопротивления не делать для коммунизма. У него есть стратегическая цель. Коммунистическая, экономическая формация. И он должен работать в направлении этой стратегической цели, а не подлаживаться к настроениям. Когда-то Владимир Ильич сказал великолепнейшую фразу. Когда ему начали говорить, что настроение людей в стране значит, против Брестского мира, не хотят подчиняться э, германскому империализму. Он сказал, одно дело настроение людей, друг, другое дело их коренные интересы. Они могут и не совпасть. Я, сказал Владимир Владимирович, за коренные интересы. И вот это, извините меня, как раз и нам, руководство к Коренные интересы трудящихся состоят в ликвидации буржуазной системы, а не ее улучшении. Поэтому необходимость политических требований при любом протестном действии есть первейшая задача коммунистов. Право реплики есть? Я могу дополнить? Да, Иван у нас просила выступить. Пожалуйста, Ваня. Вот. Я имею в виду к тому, я не понимаю, почему Марк Анатольевич не понимает такой простой вещи, что, условно говоря, Заводский, Ну, вообще, в принципе, любой рабочий коллектив не будет слушать человека с улицы. Именно есть, это я и говорю. Подождите, не перебивайте, пожалуйста. Вы говорите о том, что нужно в каждом а, трудовом конфликте, в каждой забастовке выдвигать политические требования. Тем самым, а, говоря, вот этот политический вопрос основной, а именно разрушение общественно-экономической формации капитализма. Но пока вы у людей не заслужите доверия, пока вы не создадите в их глазах свой собственный позитивный имидж, Помов, помочь им, решив какие-то более насущные проблемы, добившись там повышения заработной платы или да, добившись того, чтобы мы ее выпла выплачивали вовремя. Пока у вас не будет вот этого вот авторитета, никто вас не слушать не будет насчет политических требований. Вам просто скажут, идите, а, дверь, выход, выход там. И поэтому, прежде чем переходить к политическим требованиям, нужно укореняться в этих рабочих коллективах, нужно зарабатывать авторитет. А зарабатывать авторитет мы можем только созданием ну, политически позитивного имиджа. Нет, соглашусь абсолютно. А я не соглашусь. Вот как раз авторитет зарабатывается, когда ты в этом коллективе работаешь. Как член этого коллектива. Когда в тебе видят хорошего специалиста, профессионала своего дела. Вот тогда к тебе будут прислушиваться. Так я же вам еще раз говорю, Марго вот. Анатольевич, Именно откуда, это вы, знаю, откуда, вы, откуда вы возьмете человека внутри этого коллектива, если а вы вот ему не поможете говорю. никак? А, еще раз говорю. Если вы, если вы, будете просто говорить, если вы будете просто разговаривать с ним на улицах, давать какую-то агитацию, листовки, Нет. но не помогать ему, как не вы заработаете хотите. у этого человека авторитет? То есть для того, чтобы еще он вам поверил, вы должны. Как-то ему помочь прежде, и Нет. потом уже на этой основе выстроить Здесь вот эти позитивные общество. отношения. Здесь не общество взаимопомощи фабричных и заводских работ. То есть вы это предлагаете отвечать рабочему, который придет к вам за Нет. помощью? Нет, я ему просто постараюсь объяснить, что надо делать. И готов работать в этом плане вместе с ним. Извините, Марк Анатольевич, он скажет, ну пока мы скинем буржуев, сколько времени пройдет еще гражданская а, война. Да, да, а это кушать там мне. Кушать-то мне чего. Да, кушать и еще это, это к мадам Прокоповичу, к мадам, то есть этой самой, к Прокоповичу и этой самой, мадам Кускову. Это не ко мне. А вот, они это долго объясняли. У вас, очень людоедская позиция. Да, резкая. Людоедская! Не резко да. людоедская позиция. Нет, не людоедская. Вы воспринимаете людей как ресурс для достижения Нет. своих политических опять, опять, целей. Я еще раз говорю. А значит, если марксистские а вы... цели для вас чужие, то мне не о чем с вами разговаривать, вы мой классовый враг. Да, я вас Если марксистские цели для вас чужие. Я думаю, вы говорите, что цели у, вас у нас, общие, люди, что у нас, что, что у нас общие цели. Вы, вы да за, нет. забываете за терминами, вы забываете то, что за терминами класс, классовое сознание, пролетариат. Да, Стоят вот, не какие-то абстрактные сознания, понятия, а люди. И это. людям надо помогать. Я Если вы людям помогать не будете, да. вас я просто... Вам вы можете... Я вам рекомендую обратиться к письму Энгельса, к товарищу Фридриху Зорге. Вот там этот вопрос очень хорошо разобран. Наглядный... А, ну, товарищи, мы, раз... друг сейчас, товарищи мы друг друга еще сейчас... Подождите, еще раз подскажите, как, как я не записал. Письмо да. тому... К товарищу Фридриху Зорге. Энгельф... Наглядный пример помощи рабочим можно оценить на примере диспетчеров, раскрученной такой популистской темы. А вот лично беседовал с диспетчером, он вот прям ушел на пенсию недавно. Да, говорит, про Союз, выбили зарплату, все хорошо. Но при этом он сам весь букет либеральных штампов про Ленина собрал, про советскую власть. Вот это результат экономической борьбы. Я могу сказать только одно, товарищи, значит, кого там, кто видит в качестве ресурса, я себя от э, пролетариата не отделяю, я рабочий парень с рабочей окраины рабочего города и свою работу начал следственным сборщиком, точнее, следственным по с следственным сборщиком уже потом, вот. Прошел все пути в производстве, мастер, старший мастер, замначальник цеха по производству, начальник цеха, в котором было 546 человек, и потом директором производства. Так вот, я подчеркиваю, всегда в коллективе найдется один человек, который понимает то, что экономическими требованиями на любом этапе ограничиться нельзя что воспитание пролетариата идет через систему политических требований, через выстраивание системы пролетарской солидарности. Когда общие требования, когда требования политических одного коллектива становятся общими требованиями для подавляющего большинства политических, коллективов, трудящихся всей страны, вот тогда можно говорить о развитии. А так, извините меня, не набегаешься за экономическими требованиями. И Ладно. вот здесь, еще раз говорю, если вы, ведя определенную работу, не говорите о причине вот этих экономических проблем, трудящихся, если вы нацеливаете их только на экономическую борьбу, то никогда вы не сможете ликвидировать э, буржуазно-общественно-экономическую формацию. Именно в политической борьбе идет воспитание трудящихся. И причем речь идет не только о фабрично-заводских рабочих. Их сегодня меньшинство в стране. Речь идет и об отраках у, э, у фермеров, у агрохолдингов. Речь идет о врачах, об учителях, об офицерах, об инженерах, об ученых. Они все сегодня наемные работники. И экономические требования у всех разные, вы их не объедините в один клубок. А вот политические требования. О а заключении коллективного договора не с юридическим лицом, а с владельцем средств производства. О а внесении изменений в законодательную систему политическими треуклоном, не о повышении заработной платы, чтобы там две ставки кому-то платить, а кому-то нет. О системе, понимаете ли, единых политических требований для всей страны. И в конечном итоге о ликвидации буржуазно-общественно-экономической формации через ликвидацию частной собственности на средства производства. Вот в чем проблема. Играться можно вокруг этого вопроса сколько угодно. Можно засыпать целым количеством слов. Но реальность за окном, она одна. Ну что, товарищи, давайте закругляться. У нас половина двенадцатого. У, у меня короткий вопрос. Да, да, давайте, Ю... да, Юрий, давайте последний вопрос и заканчиваем. Все. Впереди политическое действие буржуазии. Выборы, голосования, ну и прочие общественные мероприятия в Российской Федерации. Кто и как считает нужным действовать? Игнорировать или участвовать? Можно сразу отвечу и, получается, иду, потому что у нас тоже уже время позднее. Мы считаем, что активный бойкот и призыв к активному бойкоту голосования и пропаганда с помощью всех ресурсов, которыми мы обладаем, это интернет, это и личные беседы, это и занятия в марсийских кружках. Мы должны призывать к активному бойкоту против выборов, против изменения Конституции и так далее. Потому что мы с вами все понимаем, что это вот как раз один из, шажочек, один из шажочков фашистского режима. На этом у меня все. Всех благодарю за дискуссию. Было безумно интересно. Марк Анатольевич, спасибо. Пожалуйста. И вам тоже... можно задержаться на две минуты. Спасибо. На две минуты? Да, давайте. Тогда я скажу, я полностью разделяю вашу позицию. Нельзя ни в коем случае трудящимся легитимировать буржуазную власть. Участие в выборах в любом уровне – это легитимация буржуазной власти. Это признание ее правомочности. Мы не должны этого делать. спасибо я тоже очень коротко одним словом полностью согласен с обеими позициями бойкот и именно по тем причинам которые озвучил марк анатольевич спасибо товарищи да спасибо за участие за то что мы все здесь собрались это первый для нашей площадки подобный опыт поэтому не все прошло гладко к сожалению. Но я думаю, что мы это еще повторим в будущем. Потому что вопросов необсужденных осталось достаточно много. Я единственное, попрошу вас, Александр. Да, если, есть, товарищи, если есть ко мне лично еще какие-то вопросы, адресуйте их, пожалуйста, на почту информагентства ⁇ Ледокол ⁇ Я на все ваши вопросы отвечу. Вопрос-ответ. Мы ведем ее всегда в прямом эфире для того, чтобы те, кто слушает, могли задавать свой вопрос, требовать уточнения ответа на предыдущий вопрос и на все мы ответим. Спасибо за дискуссию. Спасибо всем товарищи. Всего доброго. Кому-то хорошего дня, а кому-то доброй ночи. И вам того же. До свидания, товарищи.